Мультфильмы Смотря их, мы даже не задумываемся, насколько много тайн они могут в себе скрывать Предупреждая нас о мировых катастрофах Или предсказывая нам исторические события, которые способны изменить наше представление о будущем Как все это удается создателям одного известного мультфильма и удается ли вообще? Это проект Зона Заблуждения Второй выпуск Сегодня в выпуске ты узнаешь, как мультфильм Симпсона предсказывает будущее, в чем секрет их пророчеств и что по этому поводу говорят сами создатели. Всем киви, с вами Биви. Каждый из вас наверняка знает или хотя бы слышал о таком мультфильме, как Симпсоны. А если кто-то и не знает, то вот вам важная информация. Симпсоны – это мультфильм. Все. Или не все. Вот уже многие годы зрители мультсериала находят в его сериях различные пророчества. В их числе крушение башен близнецов США, эпидемия вируса Эболы и даже президентство Дональда Трампа. Но самое удивительное здесь то, что серии с данными пророчествами вышли задолго до этих исторических событий. Но так ли это? Давайте разбираться. В одном из эпизодов 1997 года мы можем заметить, что на обычной брошюре, которую держит один из персонажей, написана цена в 9 долларов. И на фоне крупным планом изображены башни Близнецы. Визуально все это напоминает дату 9.11, то есть 11 сентября. И через 4 года, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке случается террористический акт. Казалось бы, чем не предсказание. Но увы... Это не так. Как объяснили сами авторы, 9 долларов это обычная цена по скидке, как 9 долларов 99 центов, или же зайдите в любой магазин Эльдорадо на стране, и вы увидите те же самые девятки. Ну а на фоне всего лишь самые высокие здания Нью-Йорка, и по совместительству самые знаменитые его достопримечательности. Обычное совпадение. Окей. Это мы выяснили. А как же президентство Дональда Трампа? Ведь в 2000 году вышла серия, где показывают этот кадр. Посмотрите. В точности, как это было и в жизни. Не совсем так. В 2000-м Симпсоны действительно предсказали победу Трампа, но это было не совсем так, как показано на этих кадрах. В серии «Барт в будущем» Лиза Симпсон становится президентом США, преемником Дональда Трампа. По сюжету, за время своего 14-летнего правления Трамп довел свою страну до нищебродского состояния. А кстати, самого Дональда в серии показано вообще не было. Тогда откуда эти кадры? Эти кадры взяты с фрагмента промо-видео Симпсонов с официального YouTube-канала сериала. Видео было выложено в 2015 году, и этого не было в сериале. Что? Уже чувствуешь, как создатели тебя во все дырки затроллили? Ну а как же и было? Это предсказание, я бы вам сказал, высосано из пальца. Эпизод, в котором Мардж дает заболевшему Барту почитать детскую книжку под названием «Любопытный Джордж и Эбола», был выпущен в 1997 году, но больше там нет никакого упоминания про пандемию, и вирус Эбола к тому времени был уже хорошо изучен. Итак, самые популярные мифы мы с вами раскрыли, но это не значит, что Симпсоны вообще ничего не предсказывали, они предсказывали такие вещи, как видеосвязь, умные часы, экономический кризис в Греции, падение курса рубля, но эти предсказания не содержат в себе чего-то мистического. Всего лишь математические расчеты и вероятность. Вот они, основные инструменты предсказателя. Именно с их помощью люди богатеют на биржах или когда делают... Стоп, Если вам понравилось видео, поддержите меня, поставив палец вверх. И обязательно, прошу вас, поделитесь этим выпуском с друзьями. Ведь вам совершенно не сложно, а мне будет безумно приятно. Ну что, дорогой зритель... Ты почти вышел из зоны заблуждения. С вами был Биви, всем пока!